Да, только шанс умереть Ну, если я буду бегать в гире, шанс умереть на таможне больше. Я понял, что ты из вселенной папга Твои синие стены это синяя зона. Ты остался последним ближайшим, но так как Кем пил весь матч в своей квартире, тебя не смогли вытащить, и ты вынужден сидеть всю жизнь и стримить здесь. Кстати, что насчет РДР? РДР ну, я играл еще? на стриме, мне не понравилось. Поначалу нравилось? Ладно.